Всем привет! Команда УниверНьюз подготовила для тебя порцию свежих новостей. А кто, если не я, расскажет вам, что там интересного. Меня зовут Маша Фоминых. Поехали! Ученые-медики знакомятся с возможностями университетской клиники КФУ. На собрании ректората обсудили вопросы, связанные с образовательной и научной деятельностью Казанского университета. Ведущий вуз Германии и Казанский федеральный намерены объединить свои силы. 26 октября сотрудники университетской клиники Казань познакомили ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ с устройством университетской клиники и планом ее развития. 26 октября прошла встреча сотрудников университетской клиники Казань и ученых Института фундаментальной медицины и биологии. Целью встречи стало развитие университетской клиники, а также возможное совместное сотрудничество с учеными-медиками. Каждый из нас должен начать точки соприкосновения с интересами, с потребностями клиники. Вот я, наверное, в коротком вступлении практически в каждом предложении потребился в Украине, где мы с вами находимся. Но для того, чтобы все это произошло, нужно понимать, что здесь делается, какие направления слабо представлены, какие направления достаточно неплохо представлены, и попытаться вот в пределах своих исследований, где у нас они поддерживаются, за счет федеральных субсидий, за счет собственных ресурсов университета. В рамках встречи представители Института фундаментальной медицины и биологии ознакомились с устройством клиники, а также пообщались с соведующими отделениями, которые рассказали об устройстве своего отделения и возможных совместных взаимодействиях. Одной из главных целей университетской клиники является не только оказание медицинской помощи, но и создание условий для развития медицинской науки и образования. Предполагается следующий значит, вариант развития. Да, мы Сегодня понимаем, что наша инфраструктура достаточно разрознена, есть дублирующие подразделения, которые несут схожую функцию, но мы понимаем так, что это достаточно хорошо развитые базовые, скажем так, площадки, которые можно в дальнейшем, в зависимости от задач, которые будут ставить как наука, так и практика можно дифференцировать в дальнейшем для достижения совместных целей. Итоги проводимой встречи подведут начальный ноября. Руководители лаборатории ключевые научные сотрудники традиционной медицины расскажут, в каких направлениях будут продвигаться исследования в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ и университетской клиники. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз. На очередном заседании ректората обсудили вопросы, связанные с образовательной и научной деятельностью Казанского университета. КФУ по рейтинговой системе QS Stars стал одним из 23 вузов мира, которому присудили 4 звезды. Как удалось добиться таких показателей и что необходимо делать для дальнейшего продвижения в рейтинге, узнаем далее.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 Как отметил Ильшат Гафуров, существующий сегодня в Казанском федеральном научно-образовательном центре и лаборатории, приспособлен для самого широкого использования. Реализуемые в рамках четырех САИ проекты уже дают результаты. То есть вот этот уровень междисциплинарности, он дает вот как такие э, скачки хорошие. И молодежь пошла с интересом, и зарплата пошла, и...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 Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. Татарстан стал третьим подготовленным экспертами риа в списке наиболее технологически развитых и обладающих наибольшим научным потенциалом регионов России. Обойти республику смогли только Москва и Санкт-Петербург. Татарстанский город обсудил в своем блоге эксперт по вопросам городской мобильности, известный датский урбанист Микаэль Колвин Андерсон. По его мнению, Альметьев стал первым городом в России, всерьез занимающимся развитием белой инфраструктуры и делающим в этом направлении успехи. Из Казани в скором времени начнут летать самолеты до Пекина, а также в китайские города. До Пекина самолеты будут летать дважды в неделю, а до остальных городов по одному разу. Кроме того, самолеты Вим-Авиа будут четыре раза в неделю летать в бельгийский город Льош. Миноборнауки Российской Федерации разработает новый образовательный стандарт по специальности востоковедения и африканистика. Работа будет включать создание нового образовательного стандарта и единых требований к результатам образовательной деятельности по данному направлению. С 11 по 12 ноября 2016 года в стенах Института управления экономики и финансов КФУ пройдет вторая модель G20, организаторами которой выступят Казанский клуб экономической дипломатии и финансовый клуб КФУ. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поставил задачу создать в университете робота-юриста. Над проектом «Искусственный интеллект юриспруденции» уже начали работать представители юрфака, программисты и математики. С 26 по 29 октября в Казани пройдет первый чемпионат мира по композиционным материалам. Composite Battle World Cup Казань 2016. Состязания пройдут в два этапа – федеральный и международный. Чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях состоится в Казани. Соревнования пройдут в Федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики с 29 по 30 октября. В них примут участие спортсменки из 30 регионов России, от Мурманска до Хабаровского края. Агварс удержался на вершине, одолев Барыс Вчерашний матч между Акбарсом и Барысами из Астаны закончился со счетом 2-1. Ведущий вуз Германии и Казанский федеральный университет объединили свои силы. К чему приведет такое сотрудничество, расскажем далее.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 Научное сотрудничество на столь высоком уровне наглядно демонстрирует конкурентоспособность Казанского университета на международной арене. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Терроризм всегда производил шокирующие впечатления на общество и вызывал противоречивые отклики и оценки. В стенах Казанского федерального университета осуществляют профилактику экстремизма и терроризма в районах Республики Татарстан. Смотрим.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 Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. Тепла вам и хорошего настроения. До скорых встреч.